Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Весы на июль 2021 года. Сразу хочу сказать, что июль — это очень хороший месяц в эмоциональном плане. Во-первых, затмения уже остались позади. Во-вторых, Меркурий движется вперед на хорошей скорости. Это будет придавать динамику всем процессам, которые касаются темы общения, обучения, поездок. Это будет замечательное время для новых знакомств, а также для любых начинаний, в том числе связанных с работой. Вишенкой на торте будет соединение Марса и Венеры, которое будет особенно сильно и ярко ощущаться в первой половине июля месяца это соединение будет в вашем одиннадцатом секторе и точное соединение будет 13 числа венера и марс проходят по вашему одиннадцатому дому друзей и первая половина месяца может дать вам встречу с друзьями это может быть совместная деятельность общий проект это может быть, в принципе, командная, сплоченная работа. Это период, когда вы можете легко достичь задуманного, получить желаемое. Это весьма благоприятное время для того, чтобы запускать новые онлайн-проекты, а также для того, чтобы в целом продвигаться к любой вашей цели и получать результат. С 1 по 5 число будет напряженный аспект от Марса к Сатурну и Урану. Этот период будет требовать дисциплины, организации, работы. Этот период, возможно, потребует на время отказа от своих желаний и отдыха в пользу работы. То есть в целом месяц, начало июля будет требовать такой максимальной организованности, и тогда вы сможете извлечь максимум пользы из любых проектов, в которые будете вкладывать свои усилия. 5 числа будет аспект между Солнцем и Ураном, это может дать неожиданную встречу. Аспект влияет на вашу сферу работы, карьеры, имиджа, статуса, поэтому Данный аспект может дать какие-то неожиданные приятные бонусы на вашем рабочем месте. 6 числа будет аспект между Меркурием и Нептуном. И в целом можно считать, что этот день неблагоприятный для подписания бумаг. А также для того, чтобы устраиваться на работу именно в этот день. И в целом может наблюдаться такой момент рассеянности и сложности концентрации на чем-то одном. 7-8 числа Венера будет в напряженных аспектах Курану и Сатурну. Так как Венера является управителем вашего знака, то вы можете достаточно сильно ощущать аспекты в эти дни. И в первую очередь это опять-таки необходимость поработать. Может быть много задач, которые вам нужно будет решить. Это момент ответственности перед коллективом, перед теми, кому вы чем-то обязаны. Это могут быть ваши родственники, например. И в целом в эти дни может ощущаться такой немножко спад в плане настроения. Хотя если вы будете ставить перед собой цель в эти дни и будете к ней медленными шагами идти, то результат может вас приятно удивить. Тем более, что 10 числа будет новолуние в знаке рак, в вашем десятом секторе карьеры и статуса. Новолуние это всегда начало чего-то нового, и данное новолуние имеет сильное влияние на самые приоритетные сферы вашей жизни. И у каждого это своя сфера, особенности десятого дома как раз в том, что он имеет отношение не только к карьере, но в целом к любым направлениям нашей жизни, которые на тот или иной момент времени для нас являются самыми важными. Поэтому скажем так, что по данному Новолунию может начаться новая страница в вашей жизни, и это станет для вас приоритетной темой. И начинания могут касаться как работы, так и, например, личной жизни, Поэтому обращайте внимание на то, какие вот моменты зарождаются в середине месяца. Кстати, с 11 по 28 число Меркурий буквально вот пронесется по вашему 10 сектору. И это будет очень хорошее время в плане коммуникации, решения бумажных вопросов, в плане работы. Это период, когда к вам прислушиваются, и ваше мнение важно для вашего окружения. И старайтесь этим воспользоваться, особенно если ваша деятельность так или иначе связана с тематикой Меркурия. Например, это преподавание, журналистика, любая работа с бумагами в офисе. Если вы обучаетесь сейчас, то это будет для вас период подъема и максимального результата. Особенно обратите внимание на 12 число, когда Меркурий будет в аспекте к Юпитеру. Это очень хороший день в плане работы и для обучения тоже подходит. В целом середина месяца — это очень интересный период, тем более что 13 числа, как я уже сказала, будет соединение Венеры и Марса в вашем 11 доме поэтому однозначно если вы будете проявлять активность если вы будете гореть вот э, каким-то делом э, какой-то темой то обязательно сможете увидеть результат и э, перспективы в этом направлении 15 числа солнце будет в аспекте к нептуну это очень хороший день э, в плане взаимоотношений с коллегами. В этот день будет, в принципе, легко находить общий язык с теми, кто находится рядом. Это период, когда можно достичь взаимопонимания буквально с полуслова. Правда, в плане вот, работы это не супер результативное время, но если использовать этот аспект по назначению, то есть именно для того, чтобы наладить общение, коммуникацию, взаимопонимание достичь, то в этом случае день будет очень хорошим. А вот 17 числа будет оппозиция Солнца и Плутона. И это аспект выбора. Выбор может быть между карьерой, работой и домашними делами, семьей, отдыхом сложно будет совмещать в этот день и личные, и рабочие, поэтому старайтесь все таки этот выбор сделать. 22 числа Солнце переходит в Лев на месяц, и в этот же день Венера меняет знак и переходит в Деву по 16 августа, ваш 12 дом. И в целом 22 число — довольно нестабильный день, Особенно для вас, так как Венера является вашим управителем. И Переход — это смена энергий. Тем более Венера переходит в знак своей слабости, да, в Деву. Поэтому может наблюдаться такой спад в эмоциональном плане, может ощущаться, будто бы сил как-то поубавилось. Временное явление вот такое может наблюдаться. В целом Венера переходит в 12 сектор, так что в любом случае нужно будет снизить темпы активности в конце месяца. И это период, когда вы будете нуждаться больше времени находиться наедине с собой. Это очень хорошее время, чтобы быть на природе, посещать нелюдные места, в которых можно расслабиться, перезагрузиться. Это хорошее время для отдыха, ретрита. В целом, это период, когда в отношениях вам будет важно прислушиваться к самому себе. И старайтесь делать не так, как казалось бы, нужно и правильно, а старайтесь делать то, что правильно именно в вашем случае, то есть старайтесь не терять вот эту внутреннюю гармонию в этот период. 24 числа будет полнолуние в Водолее. В вашем пятом доме и водолей это знак который отвечает за будущее за перспективы и пятый дом это дом вдохновения любви творчества поэтому в конце месяца вам будет важно все-таки вдохновляться чем-то и знать что впереди там вас ожидает возможность отдохнуть возможность творить что-то В целом в день полнолуния будет также аспект между Меркурием и Нептуном, поэтому вы можете в конце месяца ощущать вот такую ранимость, желание, чтобы вас понимали, чтобы вас пожалели, возможно. И старайтесь это получить, если будет в этом необходимость. А к тому же полнолуние — это всегда кульминация, возможность увидеть результат, и вы сможете… Uh, увидеть это, этот результат в плане вот, общения с близкими людьми, насколько оно вас удовлетворяет. И по данному полнолунию может быть смена uh, в отношениях с окружающими, например, с кем-то вы перестанете общаться, кто-то станет вам ближе. Вообще в этом месяце лунации проходят на вашей оси. Пятый-единадцатый дом — это эмоциональная ось, это ось отношений с теми, кто дорог нам, и кому дороги мы, поэтому это будет одна из ключевых тем июля для вас, с учетом еще и соединения Венеры и Марса, это еще больше усиливается, поэтому старайтесь как минимум разобраться с отношениями и при этом не теряйте себя и свое видение ситуации. Сразу после полнолуния, 25 числа, будет оппозиция Меркурия и Плутона. Это тоже необходимость выбора, отказа от чего-то, и важно быть поаккуратнее в общении в этот день, так как может наблюдаться такой подход резкий, когда вот вы готовы прям вот все высказывать в глаза. 28 числа Юпитер выходит из знака Рыбы, переходит обратно в Водолей и будет находиться в нем по 29 декабря. Все это время он будет в вашем пятом секторе и будет влиять на тему творчества, отношений, хобби, развлечений. Поэтому Юпитер даст вам возможность расслабиться в эмоциональном плане. Старайтесь заряжаться. От всего, что вас вдохновляет. Старайтесь не исключать это из своей жизни, а наоборот, приумножать. Занимайтесь хобби, имейте эти хобби, старайтесь больше общаться с детьми, делайте больше вот то, что вам нравится, находите на это время. И в таком случае период принесет вам много возможностей, так как вы будете ощущать вот эту внутреннюю наполненность, которая будет вас продвигать вперед. 29 числа Марс переходит в Деву по 15 сентября, в ваш 12-й дом. Это тоже такое положение Марса, когда не стоит афишировать свои планы, действия, лучше сначала сделать, потом рассказать. Это такое положение, когда не все получается делать сразу. И вообще по 12-му дому очень хорошо готовиться к чему-то, планировать, какие-то первые наброски делать, но не показывать еще результаты, не, не создавать премьеру. Премьера это когда уже Марс перейдет в первый дом. Но а вот этот период больше подходит для того, чтобы действительно снизить темпы активности и работа должна быть направлено вовнутрь, а не вширь. Очень хорошо исправлять какие-то недочеты, если они были раньше, и повышать свою эффективность в ваших делах. И в целом Марс в 12-м, в летний период — это неплохое положение. Может, как и Венера в 12-м, это положение тянуть быть больше времени на природе, больше отдыхать.